Для того, чтобы установить приложение Viber на телефон, мы заходим в Play Market, это для Android) или App Store для iPhone. В строке поиска вводим Viber, выбираем наше приложение, нажимаем «Установить», ждем, пока идет загрузка и установка. Нажимаем «Открыть», «Продолжить», вводим свой номер телефона, нажимаем «Продолжить». Подтверждаем номер телефона, нажимаем «Да». Разрешаем приложение «Доступ к контактам» разрешить. осуществлять телефонные звонки управлять ими» разрешить. Вводим свое имя, дату рождения и можем установить фото профиля. Либо сделать его, либо выбрать из галереи. Разрешаем. Выбираем фото «Сохранить». И нажимаем кружочек с галочкой. А если вы впервые устанавливаете приложение на телефон, то нажимаете «Пропустить». Если у вас ранее было установлено приложение, вы хотите его восстановить, то «Восстановить сейчас». Разрешаем приложению снимать фото и видео, записывать аудио и доступ к данному о местоположении устройства. Готово, приложение установлено.